Как известно, метеориты получают название по месту падения. Например, Аханский метеорит упал около города Аханск в Пермской губернии в 1887 году. Не теряя времени, казанские ученые выехали на место и вернулись со 143-килограммовым гостем из космоса. Находка стала первым экспонатом в метеоритной коллекции Геологического музея КФУ. Всего же в фондах музея более 130 пришельцев. И сейчас мы говорим о новых метеоритах, которые находят и падают. Вот, например, тот же Челябинский. И вот на прошлой неделе упал метеорит, вот где-то у нас в Сибири тоже. То есть каждый метеорит имеет свою историю. В этом году звездная коллекция университета пополнена новой серией уникальных метеоритов. Их завещал Казанскому университету известный ученый и популяризатор космической науки Андрей Станикович. В дар геологическому музею перешли 176 небесных тел. В 2003 и в 2005 году он приезжал сюда. Он приезжал как гость и обменивал свои метеориты на наши, например, на Аханский и на Каинзасов. И, видимо, ему так понравилось, я думаю, отношение вот к хранению коллекции. Новая жемчужина коллекции – паласово железа – Первый железокаменный метеорит, найденный в России. Самый большой кусок глыбы хранится в метеоритной коллекции РАН, а в Казанском университете хранится небольшая его частичка. Остальные крупицы разлетелись по всему миру. Другая жемчужина на вид невзрачный камушек, а на самом деле редчайший и самый дорогой метеорит Ишеева. По возрасту он старше Земли, а по составу содержит первичное вещество Солнечной системы. За это его называют «отцом звезд». Его нашли не так давно, и выпал он в Башкирии, возле деревни Ишеева. И после того, как его исследовали, оказалось, что его состав, это углистые метеориты, он очень близок к составу Солнца, то есть практически в возрасте его около 4 больше 4,5 миллиардов лет. Узнать метеорит среди обычных камней не так сложно, как может показаться на первый взгляд. И стать обладателем камушка на миллион, конечно же, реально. Метеориты разделяют на три вида. Железные, каменные и железно-каменные. Когда метеориты падают, они плавятся. Поэтому определить их можно по плавившейся черной поверхности камня. Большинство из них содержат железо и обладают магнитными свойствами. И к тому же метеориты тяжелее и плотнее обычных камней. Убедиться, что у вас метеорит, они обычно булыжник поможет в лаборатории РАН, но для этого придется поделиться 20% образца с научным учреждением. Остальными 80% можно распоряжаться по своему усмотрению и, например, сколотить состояние. Адель Шамилова, Роман Самарин, Универ -ньюс.